Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про конструктивное убеждение, которое избавляет от чувства злости, раздражения и обиды. В первую очередь вам нужно понять, как эти эмоции возникают. И они возникают у всех одинаково, по одному и тому же сценарию. Когда вы оцениваете поступки людей, только поступки других людей способны вызвать у вас злость, раздражение или обиду. Если вы воспринимаете поступок другого человека как неуважение к себе, то есть объясняете его поведение тем, что он так делает, потому что вас не уважает, то есть объясняете его поступок плохим отношением к вам, неуважением, это вызовет злость. Если объясняете поведение человека раздражением, о, пренебрежением к вам, это вызовет раздражение. Если объясняете поступок человека недостаточно любящим к вам отношением, это вызовет обиду. Как видите, всегда вы оцениваете поступки людей, принимая их как бы на свой счет То есть, в чем проблема? В том, что поведение людей для вас ситуации неопределенности Вы не понимаете, почему человек так поступил И автоматически объясняете просто отношение к себе Человек плохо поступил, потому что плохо ко мне относится Я не понимаю, почему человек так поступил, наверное, потому что он ко мне хотел проявить неуважение, или он ко мне плохо относится, или он пренебрегает мной, или он меня не любит, что угодно. Если вы как-то плохим отношением к себе объясняете поведение человека, это тоже провоцирует негативные эмоции. Для того, чтобы вы правильно воспринимали поведение людей, я вам хочу дать конструктивное убеждение. Это конструктивное убеждение помогает очень многим людям правильно воспринимать поступки людей, не принимая их на свой счет. Когда вы перестаете воспринимать поведение людей, объясняя их одной единственной причиной отношением к вам, вы перестаете испытывать эти негативные эмоции. По сути, вы сейчас их испытываете, испытываете из-за неправильного восприятия поведения других людей. То есть, как только вы начнете правильно воспринимать поступки других людей, вы будете автоматически спокойно к ним относиться, причем чтобы они не сделали. Но при этом не стоит забывать, что вам может не нравиться поступок человека. Вы не злитесь, не обижаетесь и не раздражаетесь на него, не принимая его поступок как плохое отношение к себе, но вам все равно может не нравиться поступок человека. Это нормально. Вы можете что-то любить в этой жизни, что-то не любить. Главное здесь, чтобы у вас не было вот этой гипертрофированной эмоции, такое остро, раздражение, обида. Для того, чтобы вы правильно воспринимали поступки других людей, вот вам конструктивное убеждение Поступки людей всегда связаны с их совокупными причинами То есть в любой момент поступок человека всегда является естественным следствием его совокупных причин По сути, в любой момент причины совпадают и приводят человеку к тому поступку, который он совершает это связано с его воспитанием, обстоятельствами, религией, мировоззрением, восприятием, информацией, окружением, в котором рос, жизненным опытом, текущим настроением, текущим физическим самочувствием, многими другими обстоятельствами. Все эти обстоятельства складываются в причины, причины складываются в поведение человека и в его конкретный поступок. И вот нужно понимать, что человек в какой-то момент времени не способен поступить иначе никогда не способен поступить иначе, чем как совпадают его причины. Условно говоря, я часто привожу такой пример клиентам, что вот если вы видите на прилавке в морозилке мороженое в магазине и там есть много разных мороженых, но вы хотите свое любимое, ищите его, увидели любимое мороженое, вот оно есть на прилавке. То есть, получается, когда вы хотите любимое мороженое съесть и видите любимое мороженое, вы можете съесть только его. То есть, если у вас нет никаких других ограничений, вы никогда не выберете другое мороженое вместо любимого. То есть, вы в этой ситуации поступить иначе не можете. Конечно, все эти ситуации направлены на вашу жизнь, на то, чтобы сделать ее радостнее, комфортнее счастливее. Но смысл в том, что даже в таком простом вопросе вы не можете пройти против своей природы. Если вы люди видите свое любимое мороженое, и вы хотите его купить, вы никогда не откажетесь от него в пользу какого-то другого. Просто так. То есть, если равные условия, вы можете выбрать любое мороженое, и вы не хотите экспериментировать, вы любите свое, вы знаете, что вам оно понравится, и вы хотите его купить, вы хотите его съесть, вы никогда не передумаете и вдруг не возьмете другое. Потому что всегда ваши совокупные причины определяют... Что же вам нужно делать? Точно так же это происходит у других людей. В любой момент времени причины совпадают, приводят их к тем или иным поступкам. Когда вы это воспринимаете правильно, вы перестаете принимать поведение человека как его отношение к вам, а как его совокупные причины. И в этот момент вы перестаете злиться, раздражаться и обижаться на людей. Для того, чтобы это подкрепить конструктивное убеждение, вам нужно найти причины поведения других людей. Тех поступков, которые сегодня как раз вызывают злость, раздражение или обиду. На этом у меня все. Пишите вопросы в комментариях. Всем пока.